Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара, и сегодня вышло новое испытание, испытание чемпионата, последний в этом году, надо обязательно его пройти, так что полетели сразу же к каточкам, я выбираю бони. Это первый нокаут, естественно, здесь нужно отыграть очень плавно, и первый матч, конечно, мне не очень удался, я сразу же откисаю. За Джанет Бот играет, за Белль тоже Бот играет, что так это то ерунда, смотрите, что он делает. Супер, И надо брать каточку просто своими усилиями. Так, я здесь тащу жестко, убиваю всех подряд. Э и мы затаскиваем два раунда. Очень круто. Просто очень быстро, потому что всю катку показывать у меня не хватит мощности на компеш все эти зарендерить э моменты. Итак, против нас Леон, Балдеж и Кроу. Э здесь мы играем очень слаженно. Я здесь сразу летаю, на убиваю ее. Здесь э э Шелли. Лоу хпшно Мы ее тоже забираем Выигрываем первый раунд И выиграем второй раунд Найс nice. Это вторая каточка Мы ее сразу же забираем Нам везет пока что За это нам дают ящик И полетели к Третьей каточке Да, полетели И против нас Ха-ха-ха-ха Петрушка и Месхоу какой-то Вот У меня тиммейты стоят Нормально Короче, залетаем в самый замес и выиграем каточку. Они как-то поджались, и, в общем-то, это быстро было выиграть их. Опять же, здесь замес, все дела. Залетаю, убиваю, все, добиваем, все, easy. Это первый раунд вообще на изи заходит. Вот, и забираем третью победу. Ящик нам за это дадут. Очень хорошо. Плюс 20 очков на, на какого-нибудь бойца. Берем и самое главное, идем в следующий раунд. Взял специально Поко, так как он сейчас настолько имбовый с уроном 1200 при обычном дамаге. Еще и ульта дает 1000, убивается все легко. Здесь мы забираем позицию, все отыгрываем, выигрываем. И концовочку показываю, выигрываю. Все достаточно легко, да, как бы с рандомами идем, 4-0, как бы все хорошо. И тут я вспоминаю. Это мой основной Аккаунт. Ребята, это мой основной аккаунт. Я пошел с рандом на моем основном аккаунте Я никогда такого не делал. Ладно, переходим к следующему к моему твинку, потому что ну это какой-то бред. Я хотел с тиммей пройти, а в итоге прохожу с рандомами. Что-то тут не так, в общем-то. Ну, я-то не. Вот мой тиммейт стоит, нормально. Как бы хороший. Короче. Прикол в том, что я же не какой-то там специалист команды, там все дела. У меня нет такого, чтобы я в Нави там играл. Так что без разницы, хоть бы проиграл, хоть нет. Но там монетки мне нужны. А испытания чемпионата очень сложно пройти. Э тем более с рандомами. Вот. Потому что это последнее вообще в этом году чемпионат. Выиграем первую победу. Все как бы очень легко. Так как я играю за Карла, это достаточно все быстренько происходит. Выбрал Карла, потому что он настолько шустрый. Э, в большинстве случаев он может камбэкнуть больше, чем Бонни. А у Бонни у меня на этом аккаунте нет, поэтому выбираю то, что, то, что из того, что есть. Здесь сразу же залетаем на э, неубиваемую просто калет. И убиваем. Вот. Так, здесь я вылетаю на Карла, добиваю его. На меня калет уходит, у нее оказывается вторая пассивка и. Она убивает э, всех моих Здесь я решаю ее сразу же фиксануть Потому что она очень сильно мешала И э, Остается один раунд Либо мы, либо, либо не мы Мы забираем брока, это легкая победа да. Раунд окончен, матч Полетели к открытию Нашего второго боксика, ящика Также сегодня открываем Сипа <совые> Вот Тут, тут, тут, -тут. И опять, тиммейт стоит, нормально Кстати, у меня был момент, где вообще тиммейт Один тиммейт стоял, и мы в, соль, в соло выигрывали Здесь, конечно, я сливаюсь Здесь джин сливается, здесь я подрываюсь на мини Джин остается один, и этот слив Здесь просто убегает, тычку дают, и все И дальше идет все по своим делам Да дизлайк по факту отправляет, конечно Но в целом команда у меня такая Себе путь лиончика с нами Вот Полетели сразу же через забор. Меня сразу же убивают. Опять же, очень неприятно. Опять же, сливаем и этот раунд, и вообще этот матч. В общем, 2-2 слива подряд на этом первом первой карте. На моей основе намного легче шло. Не знаю, почему. Может быть, здесь ботов кидает мне. Вот. Опять же, залетаю через речку. Меня снова убивают и нас опять убивают. Просто всех заедино. Третья катка подряд слив. Здесь я решаю поменять гаджет, пассивку, э, герсы. Здесь э, мы выигрываем первый раунд, это очень хорошо. И второй, самый главный, очень интересный был момент, где я просто втроих запульнул гаджетом и они все поумирали просто за секундочку. Остается динамайк и это легкая выигрышная каточка. Забираем третью победу. Наконец-то у нас остается всего лишь одна жизнь. Всего лишь одна жизнь. Выигрываем здесь горячую зону. Сократил, чтобы вам было легче смотреть. Вот. Не в комментариях, нравится вам ли, или нет, Просто не, не знаю. Вторая а, карта... Ой, вторая а, игра на этой карте. Мы выигрываем опять. Получаем большой ящик. Что-то ничего не упадает. И выиграем третий матч подряд. На одной жизни мы идем Очень хорошо шестую победу я делаю И отправляемся сразу же в захват кристалла Выбираю пок, потому что он имба здесь Опять же говорю Со мной Simple и Бомж Бомж, э, кто не знает, Нави ММА И мы с ним выиграли эту каточку Очень легко Вот И следующий матч сейчас будет нам э, представлен Получаем 150 монеток Полетели Здесь решаю выбирать грифа, потому что не, не хватает урона в целом. Ну, как мы знаем, с рандомами здесь хоть урон, хоть не урон. Все равно будешь проигрывать. Карл вообще, я про него молчу. Впритык не мог убить с ульты другого чувака. В общем, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал.